Уйдет ли Windows из России? Да, Мы можем спокойно сизироваться Microsoft, но мы понимаем, что это тренд и что нам надо их размещаться. В Казанском университете подвели итоги реализации молодежной политики и воспитательной деятельности. Протокола нет, регламента нет. Все это просто по любви. Любовь к университету, любовь к студентам. Новый проект Лабфест. Что ждет участников в этом году? Всем привет! В эфире Универа News, а в студии Алина Красильникова. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялся очередной прямой эфир из цикла КФУ Лайф. Костем стал ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик. Он рассказал об особенностях приемной кампании 2022 года. Для того, чтобы быть зачисленным в Казанский федеральный университет на бюджетные направления по очно-заочной -очно и заочной форме обучения, требуется подать не только согласие о зачислении, но и оригинал документов об образовании ВУЗ. Нужно бы представить до окончания срока подачи данного вида документа. Корпорация Microsoft приостановила доступ российских пользователей к операционным системам Windows. Все подробности узнавала Маргарита Михайлова. Российские пользователи столкнулись с приостановкой доступа к загрузке Windows 10 и Windows 11. О проблеме стало известно 19 июня.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 Популярные и доступные на российском э, рынке, если можно так сказать, это Ubuntu, на мой взгляд, это то есть Linux, система Linux, да, операционная система Linux, э, есть Alt Linux, есть Astro Linux, но они уже платные, да, э, и свободная программа юзер user-friendly, как я уже говорил, на мой взгляд, это Ubuntu. Эксперты отмечают, что переход на другую оперативную систему может быть непростым. Смена интерфейса может сбить пользователей с толку. Самый наилучший вариант – регулярное обновление программного обеспечения. Маргарита Михайлова, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошло подведение итогов реализации молодежной политики и воспитательной деятельности. Подробности смотрите в сюжете Валерии Гарнышевой. В преддверии Дня молодежи Департамент по молодежной политике Казанского федерального университета подвел результаты своей деятельности за 2021-2022 учебный год. На сегодняшний день работа с молодежью развивается в более чем 20 направлениях, в том числе таких как творчество, добровольчество, спорт и наука. В связи с этим на мероприятии была организована выставка, посвященная достижениям в различных областях молодежной политики, а также проведено награждение по общим итогам года. Казанский федеральный университет является несомненным лидером в области молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания. И свидетельство тому была та небольшая выставка в холле, где мы видели все призы, грамоты, подарки, которые были завоеваны вами, дорогие наши студенты, вашими руководителями, наставниками. И я уверен, что если бы мы выставили все, что было завоевано Казанским университетом, университов здания, у них бы не хватило. В прошлом году Департамент по молодежной политике провел более 300 культурно-массовых, спортивных, гражданско-патриотических, добровольческих, общественных и иных мероприятий. В настоящее время в университете работают более 100 студенческих объединений, 90 творческих коллективов, более 40 спортивных секций по различным видам спорта, студенческие СМИ. Их деятельность охватывает порядка 20 тысяч активных учащихся. Мероприятия очень важны, потому что они объединяют студентов, они объединяют наших всех спортсменов. Мы сплощаемся, мы создаем одну большую семью и идем к одной общей цели. Это наград? Это, наверное, венец той работы естественной, которая каждый раз делается. Протокола нет, регламента нет. Все это просто по любви. Любовь к университету, любовь к студентам. Одним из главных итогов мероприятий стала общая благодарность Департаменту молодежи. Благодаря его работе университет ждут новые события, победы и имена, которые обязательно оставят след в истории нашей альма-матер, нашей республики и нашей страны. Валерия Гарнышева, Александр Кузнецов, Универньюз. Осенью 2022 года стартует новый проект Media Lab Fest. Он целиком и полностью создан для студентов медиацентров, блогеров, а также пресс-секретарей молодежных организаций. О том, что ждет журналистов в этом году, расскажет Карина Саяхова. О проведении фестиваля Фест впервые объявили 18 июня на 25-м Петербургском международном экономическом форуме в рамках «Молодежного дня». Новый проект Фест взял начало из Всероссийского конгресса молодежных медиа «Маст-конгресс». Фестиваль организовывает Международная ассоциация студенческого телевидения и лаборатория медиа. Для участников готовится разнообразная программа, которая будет включать деловые сессии, неформальные встречи и интерактивные форматы. «Медиалабфест», который будет проходить очень много в Москве, во-первых, увеличится по количеству участников. В прошлом году было 700, в этом году мы планируем 1200 участников пригласить. В прошлом году у нас было 80 спикеров, наверное, в этом году больше будет. Стикеров. Волонтеров в прошлом году было 90, в этом году, наверное, тоже больше будет. И вообще, это самый мощный, самый большой проект в нашей стране, который будет проходить на... Под На площадке фестиваля Медиа также пройдет школа медиаменеджеров, кейс-сессии для участников, презентация региональных контент-проектов, собрание членов Международной ассоциации студенческого телевидения, медиафорум для педагогических работников, школьников и руководителей медиацентров. Традиционно на мероприятии будут подводиться итоги работы молодежных медиа за прошедший год и определяться вектор их развития на следующий. Там будет очень много рабочих программ, которые будут связаны с медиаобразованием. Это будет не только студенты, но это будут и преподаватели школ, это будут и школьники. Работа идет. Как вы понимаете, это глобальный проект, один из самых мощных и сильных, который будет реализован в этом году. Медиалабфест – это глобальный проект, самый масштабный медиафорум. Фестиваль пройдет в ноябре 2022 года в столице России. Но ну, а точные даты и локации определяются и будут известны чуть позднее. Отметим, что команда «Универ ТВ» неоднократно становилась лучшим студенческим телеканалом по версии Международной ассоциации студенческого телевидения. Карина Саяхова, «Универ -Ньюс». Моисей Герцевич Солодуха, именитый геолог и палеонтолог, который внес огромный вклад в Дело Победы. Все подробности о жизни ученого смотрите далее.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 В Казанском федеральном университете открылась первая в Татарстане магистратура по направлению подготовки общественное здравоохранение. Ее выпускники смогут занимать руководящие посты в сфере здравоохранения. В молодежном центре «Волга» проходит 27-й республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын-Калям. Золотое перо». Традиционно участником фестиваля стали 170 юных журналистов от 12 до 20 лет. Победители «Алтын-Калям» получат возможность бесплатного обучения в Казанском федеральном университете. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!